Come blessed be a heat maker. the light that I see. 100 degrees day No Ripley's, believe it or not. Cleaning the pot y'all just watching with no money. Was never legit and everybody know you blow smoke. Stop capping, them time Команда «The Riders»! Хоть за дрифт «The Riders» <плодисмент> риф, <плодисмент> Эти парни вошли в историю, так как стали первооткрывателями такого формата. Это был первый в Украине «Витлук Прайм» лифт «Тип Джэм».